Я Владимировна здравствуйте. Сегодняшняя тема «Жить для себя и для других». Тот, кто живет для себя, умирает для всех. И тот, кто живет для всех, жив вечно, жив для себя, жив для мира. Когда люди в той или иной степени стараются грести только под себя, не делясь ни с кем, Несчастьем, счастьем, ни настроением. Это те люди, которые проживают, можно сказать, уединенную жизнь. Часто это люди купаются в роскоши, иногда в бедности. Они не делятся ничем, у них много секретов. Их жизнь окутана тайной, интересна либо неинтересна для окружающих. Этим людям завидуют, часто ненавидят. Эти люди, о них люди говорят, что это тип людей, которые сами себе на уме. Эти люди становятся неинтересны для общества, их изживают, их гнобят, смеются, все что угодно, но уважения к ним нет. Может быть страх, боязнь, зависть, но уважения нет. Уважают тех людей, которые делятся, которые радуются, которые позволяют заглянуть в свою собственную жизнь, конечно же не в личную, но в жизнь свою немного приоткрыв, они показывают как они внутри устроены, как живут, чем дышат, где работают, какие у них знакомые, какая семья. Так вот, первый тип людей, которые живут лишь для себя, они закрыты, у них высокие заборы, это те люди, которые не фишируют свою жизнь, они живут в своем мире, а окружающий мир, огромный окружающий мир, не видят их со стороны. Так вот, эти люди попросту мертвы для общества. Они не участвуют нигде ни в чем. У них свой узкий круг общения, у них своя некая каста. Они ничем не делятся. Они богаты, они успешны, ничем, никому не помогают, не делятся эмоциями и почти ни с кем не общаются. Эти люди мертвы для общества. Социальная жизнь их особо не интересует. Они пропадают. В дорогих ресторанах, ночных клубах, у себя на дачах, на виллах, в домах, где угодно, они закрыты, они закрыты от э, глаз обычных людей, которые не могут себе позволить такую жизнь, они закрыты от глаз простых зевак, это жизнь в кольце за заборами, которые они сами себе построили, им нравится, возможно им нравится, но если говорить об огромной части, об большей части населения, которые живут вокруг таких людей, которые окружают жизнь этих людей. Они для них попросту не существуют, они для них мертвы, их не любят, ненавидят и так далее. Вторая часть людей, которые дарят, делятся, как бы они ни жили, в беде, либо в достатке в счастье, это могут быть люди очень богатые, очень известные, очень популярные политики, бизнесмены звезды, шоу-бизнеса, это те люди, которые пускают свою жизнь, объективы, видеокамеры, фотоаппаратов, они дают интервью, общаются с людьми, они дружат с соседями, это открытые люди, как на ладони, и эти люди живы для всех, их любят, их обожают, их боготворят, да, тоже есть завистники, но это уже другая зависть, этих людей легко читать, у них все, все на ладони, все примерно знают, насколько они богаты, какие у них автомобили. Какие у них ремонты, чем живут, где работают, как зарабатывают, кто у них в семье, сколько детей и так далее. Жизнь открыта, жизнь понятна. Это люди, которые не закрываются от общество, они не прячутся, им нечего скрывать, они ничего не стыдятся, они не взлетают высоко настолько, что люди перестают для них существовать. Они не строят высоких заборов, да, у них, возможно, и охрана, да, они предостерегаются, но они с людьми, они с нами, они с вами. Это те люди, которые растворяются. Это те люди, которые не носят килограммы золота, бриллиантов. Это те люди, которые стараются сливаться с нами, с простыми людьми, которые не могут себе тоже позволить этой жизни. Даже если говорить о людях среднего достатка, либо просто о мудрецах, обовных, это люди-писатели, это люди-художники и так далее, так называемая богема, которая из народа, которая творит, люди искусства, они тоже доступны. Они умны, они известны, они богаты, внутренние, это люди-интеллектуалы. Так вот тоже эти люди, которые делятся своим миром, делятся своими улыбками, счастьем, настроением, мыслями, они с народом, они живы, они вечны. тоже скажу вам, кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, сколько бы денег у вас не было, не закрывайтесь, будьте с людьми. Живите вечно, не умирайте для людей. Вы часть нас, вы часть людей, вы частица, частица мира. Живите как все, будьте доступными, будьте с людьми, будьте с Богом, будьте с человечеством и живите с миром. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.